Пытаемся пить его. Отлично. А, нет, не отлично еще. Еще живет Гандона, вот живущий пидорасик. Сегодня я буду проходить Тержанта поехали ничего особенного в прохождении нету в принципе сержента вы и так думаю все умеете проходить так начнем пожалуй прохождение так так балочка у меня есть одна поставлю ее вот сюда и что дальше на. Ну, на хп, думаю, бить. Можно, конечно, сержанта как-то утопить. У меня нечем утопить его даже. Давайте. Да, промазал, конечно же. Ничего страшного, я думаю, нет. Сейчас надо придумать тактику. Хорошую такую тактику. Не ранчик есть. Хотя можно, в принципе, дать переход хода. Сейчас дадим переход хода. Чтобы не делать бред, какой. Нормально, пойдет. Надо было на первый ход сделать такой ход, а я что-то тупанул. Начал фигней страдать. Ну ничего страшного, сейчас. Сержанта бои. мы уничтожим. Так. Берем минку, разминируем. И... пытаемся пить его. Отлично. А, нет, не отлично еще. Что живет? Гондона, Вот живущий пидорасик. Ничего-ничего. Вот ничего. топим. Ну, этих капралов, думаю, особо проблем убить не составит труда. Так, снайперка. 104 хп. Ну опять, видите. Как же не везет. На каком-то кусочке остался там, на пикселе, и теперь его не утопить. с этого маленького. Ладно, ладно. Мы не расстраиваемся. Что там у меня еще есть? У меня так особо арсенала-то нет вообще. пойдет с рекенчиками Ну, этих уже наизи добью сейчас при помощи с чего использую? нормально, сойдет, на ранец есть один это радует. Сначала я убью этого пидораса. А потом этого. Вот такое прохождение очень легкое. Кстати, ребята, бомбикс с нуля я не буду записывать. Так же как вормикс с нуля. Это две разные рубрики у меня на канале. Два разных проекта. Бомбикс с нуля я буду проходить только каких-то боссов. И какие-то глобальные видео по бомбиксу с нуля. А так, в основном, миссии я буду проходить за кадром всегда. Вот. Остальное, я все буду делать за кадром. Так что на этом заканчиваю видосик, такой коротенький. Спасибо за просмотр. Всем пока. В следующем видео, скорее всего, буду проходить Пылающий зомби, потом блуждающий дух и так далее. Пройдем боссов этих всех. А так, в принципе, особо больше снимать тут нечего, потому что миссии не буду их снимать, показывать, как я прокачиваюсь полностью от нуля до 100%, то есть не буду показывать, буду показывать что-то такое глобальное. Все, всем пока.